С 28 по 31 мая Бишкек Теплосеть проведет испытания на плотность тепловых сетей. Регламентные испытания проводятся ежегодно в обязательном порядке в рамках подготовки к прохождению очередного отопительного сезона. Цель испытаний – выявление слабых участков тепловых сетей и их устранения. При этом возможны порывы трубопроводов и провалы дорожных покрытий. Горожан просят в случае обнаружения порывов и провалов дорожных покрытий сообщать в диспетчерскую службу Бишкек Теплосеть сети или центр поддержки потребителей. В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемых в разбойном нападении. По данным ГУВД столицы 20 мая неизвестные в масках и с огнестрельным оружием совершили разбойное нападение на АЗС Бишкек-Петролиум. Грабители украли половиной тысячи сомов. Выяснилось, что на оператора АЗС напали, когда он вышел на улицу. Двое неизвестных избили его, после вошли в здание станции и украли деньги. По подозрению в совершении преступления милиция задержала подозреваемых 19 и 20 лет. Они признались, что решили пойти на разбой после того, как увидели видео ограбления магазина «Супер Арзан». При обыске у них обнаружили самодельный обрез и охотничий гильзы к нему. Задержанные во дворены ВВС. Надбавки к зарплате для медиков и медперсонала, которые ввели еще в октябре прошлого года, повысили эффективность работы медиков. Теперь их заработок напрямую зависит в том числе от количества посещаемых пациентов, а также больше десятка других критериев. Мои коллеги с подробностями. Майсалбек Мамытов – молодой врач. Он работает во втором центре семейной медицины в Араванском районе. Молодой специалист трудится вот уже три года. Вместе с надбавками его заработок в месяц составляет порядка 20 тысяч сомов. Нововведение касается не только врачей, но и медперсонала. Зарплата осталась такой же, но ввели надбавки. Кто работает, тот получает, сколько заработал. Помимо работы в Центре семейной медицины, я навещаю больных на дому. Тех, у кого гипертония, детей, стариков, всех, кто нуждается. Работаю с утра до вечера. На зарплату не жалуюсь. Надбавки получают не только врачи, но и медсестры, фельдшеры по факту труда цельного введения и повышения результативности лечения, а также привлечь молодых специалистов к работе на селе. Результативность оценивается по 12 критериям. Главный из них ⁇ защита матери и ребенка, контроль гипертоников, пациентов с диабетом и других. От того, сколько пациентов на контроле, сколько посетил врач, зависит и его зарплата. Система, отмечают специалисты, помогает определить эффективность работы сельских врачей. Система помогает в первую очередь повысить работу сельских врачей и медицинского персонала, улучшить мотивацию. Результаты не заставили себя ждать с момента нововведения, перемены очевидны. Надбавки для медиков ввели в октябре прошлого года. Они напрямую зависят от эффективности работы врача и медперсонала, которая, как отмечается, уже значительно возросла. Алена Смирнова, Улу, Назаров, ЛТР, Ош. Сегодня в Чаткальском районе сотни людей вынуждены жить без медицинской помощи. В отдаленных горных селах не хватает врачей. Накануне в Чаткал приехал караван здоровья. Медики привезли с собой и все необходимое оборудование для обследования сельчан. С подробностями мои коллеги. В этой очереди люди, которые месяцами не могут попасть на прием к врачу. Читкальский район один из самых отдаленных и высокогорных в стране. Сегодня сюда приехал медицинский караван из США. Прием ведут сразу 25 специалистов. Педиатры, кардиологи, невропатологи и многие другие дают консультации детям и взрослым тяжелых пациентов посещают на дому. Медицинский караван приехал в Чаткал по инициативе ассоциации «Денисак-Л». Это уже не первый медосмотр в отдаленных горных районах. Караван врачей выезжает по стране уже несколько лет подряд. «Несколько раз нас просили приехать в Чаткальский район. Мы ехали 15 часов специально по просьбе людей. С собой привезли и медоборудование, аппараты УЗИ, ЭКГ, другие. Медосмотры могут пройти все желающие и нуждающиеся». Сегодня в Чаткальском районе не хватает врачей, кардиологов, педиатров, гинекологов и других. Местные жители рады любой возможности пройти медосмотр и получить консультации специалистов. «У меня болят ноги, я не знаю почему. Сегодня врачи дали все рекомендации». «Мне очень нужно было попасть на прием к кардиологу, и сегодня это получилось». Очень большая очередь. Хорошо, если бы врачи смогли задержаться у нас хотя бы на неделю. Спасибо огромное всем. Профессиональные консультации медиков за два дня смогли получить более двух тысяч человек. Совершенно бесплатно. Алена Смирнова, Зайнат Ибраимова, Уларка Назаров, ЛТР, Ожская область. Дом в подарок преподнесли выпускники школы в селе Красный Маяк своей односельчанке, матери одиночки. Почти 40 человек внесли по 10 тысяч сомов, чтобы купить на эти деньги стройматериалы. Вместо похода в ресторан по случаю юбилея со дня окончания школы. О том подарки женщина, которая скиталась по чужим квартирам, даже не мечтала. Наши корреспонденты побывали на новоселье. Радость Ашамкан Шаймкуловой жительницы села Красный Маяк сегодня разделяют все соседи. Мать-одиночка въезжает в новый дом. Пятидесятилетняя Ашамкана папа теряла мужа, осталась одна с ребенком. До этого скиталась по чужим домам односельчан. Построить свое жилье у нее возможности не было. Я даже не мечтала, что у меня будет новый дом. Очень радуюсь. Спасибо тем, кто мне помог. Дом женщине подарили односельчане, выпускники сельской школы, которые собрали деньги на 20-летие со дня выпуска и решили потратить их на благое дело. Мы хотели сделать что-то важное и хорошее, не просто потратить деньги на ресторан. Решили построить дом. У нас в селе в доме нуждаются три человека. Мы выбрали Ашамкана Джи, потому что она женщина. Нас почти 40 человек. Каждый сдал по 10 тысяч. Дом из двух комнат. Построили его мы сами. Если это будет примером для кого-то еще, мы будем счастливы. Инициативу поддержали и местные власти, которые выделили земельный участок. Теперь дом и земля официально оформлены на мать-одиночку. «Мы не задумываясь выделили земельный участок. Это очень благое дело. Спасибо тем, кто нам помогает решить социальные проблемы». Местные жители гордятся односельчанами и рады, что есть люди, для которых взаимопомощь и сострадание – не пустые слова. <музыка> «Я очень горжусь, что воспитала таких учеников, что они подарили человеку дом. Я не могу передать свою радость». <музыка> «Я очень рад такой новости. Мы все друг друга знаем, эта женщина очень много пережила. Сегодня мы рады так, как будто это подарок для всего села. В народе говорят, если протянешь руку обездоленному, Бог воздаст тебе во сто крат». Такие поступки в священный месяц Рамазан имеют огромный человеческий смысл. Эстафету доброты уже приняли выпускники той же школы, которую окончили ее 10 лет назад. Собрали деньги на освещение трех километров сельской улицы и установили новые остановки. 300 машин щебни на ремонт дорог также выделил один из выпускников этой же школы. Алена Смирнова, Зайнат Ибраимова Лтр, Ожская область.